приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева сегодня второй день чемпионата одесской области по фидерной ловле, и мы с вами здесь для того чтобы узнать все моменты нюансы и секреты которые используют рыболовы спортсмены вот посмотреть чем все-таки закончится это грандиозное событие для этих рыболовов потом как все хотят повысить свое мастерство вот и показать хороший результат потому как сегодня, в принципе, дождя не ожидается, как вчера. Погода более-менее нормальная. Ветра нет, слава Богу. Вот, прошла сейчас жеребьевка. И спортсмены готовят свои снасти, снаряжения для начала турнира. Андрей, доброе утро. Доброе Александр. Я вижу, у вас сегодня шикарное место. Практически край. Ну, посмотрим. Через 6 часов насколько оно будет шикарное. Вчера... Какой у вас был результат? Лохенько, было 4,340. Ну, на средний результат, скажем так. Ну, средний. Средний, но ну, я планировал лучше ловить. Конечно, если сравнивать с 14 килограммами, то что показал э, Иваницкий -Виталий, Виталий, то, конечно... Да, конечно, разница в 4 раза. Ну, кардинальных изменений сегодня никаких не будет. А плюс, прикормки? Плюс-минус, прикормка такая все. кивча. Дальние забросы? Ну, сейчас я еще не маркирился. Ага. На этом месте я тут, я все, типа, дали 4 раза был на рыбалке, на этом месте ни разу не сидел. Ага. Сейчас посмотрим. Сейчас марки я вам пойдушь посмотрю. Длина поводка. Да. Тоже пока От неизвестна. От 50 до полтора. Понял. Константин, доброе утро. Доброе. Я вас немножко побеспокою. Ничего страшного. Можно, да? Конечно. Приветствую. Но сегодня вам повезло. Вы сегодня практически на краю сектора. Практически на краю сектора. Ну, посмотрим, дай бог. Потому что вчера, конечно, выступили, мягко выражаясь. Не очень. Мягко говоря. Мягко, да. Это при килограмме. Сколько у вас было там? 6 килограмм, да? 6. 500... Не, почему? 6, это, это даже ровная середина. Не, ну я пятое место занял в зоне. Пятое в зоне. Бы, это все равно очень слабый результат. С учетом, что у нас сложилось так, что, ну, в первую очередь, конечно, интересно командное место. То а есть получилось так, что мы со Славиком Фербой выступили ровно плохо. Потому что Славик занял пятое место в своей зоне. Я занял пятое место в своей зоне. Вес у меня 6590, а у Славика 6690. Uh -huh. Поэтому мы ровно провалились командой. Вот что такое командная работа. Uh -huh. Но ничего страшного. Отыграться будет очень сложно. Ну как бы это же не в первый раз. Че привыкать. -то? Бывают взлеты, бывают падения. У нас вообще этот первый этап чемпионата как-то со Славиком обычно не фортовый. Мы в прошлом году тоже очень плохо его отыграли. Второй этап здесь же я взял личку золота, команду взяли личку золота. На трунчике, на кубке я взял личку серебро, команду золото взяли. А вот первый этап здесь как-то не клеится. Мы не можем разобраться. Понятно. Что, так... Костя, скажите, сегодня что-то будет меняться в тактике, в прикормке? Что вы сегодня а поверите? На так... самом деле в тактике будет меняться. Прикормки меняться не будет. Ну, я замешал еще дополнительно килограмм только что. но просто объема не хватило. Но на самом деле прикормка, я не считаю, что это играет огромную роль. Все-таки больше вопросов с тактикой. Нужно играться с дистанциями. Нужно пробовать кормить разной гадостью. Поэтому будем сегодня пробовать что-то будет. В любом случае, есть почему-то сильное желание половить рыбу. Что вы планируете сегодня поменять? Все. И прикормку? И прикормку, и тактику, и дистанцию. Да, и а, что, а что именно вы хотите сделать? Уйти дальше. Дальше, да. ага. Абсолютно другая прикормка, с другим запахом. Травят. Можно посмотреть. Да. Чисто красиво да. Можно понюхать. Ну запах сладкий. Сладковатый, Сладковатый да. По насадке будет меняться что-то. Ну, вчера я просто перепробовал все, что можно было так. перепробовать, от и, кукурузы и что до... вы решили, и что все, вы... что будет сегодня мотыль? Чистый мотыль есть... без добавления желатина. Чистый. Чистый мотыль. Да. Что вы поняли по первому дню? Буду больше упираться в дальнюю дистанцию. Так что-то все в дальнюю дистанцию хотят перезать. Так. <связан> да, бли... э, ну вот вчера прыгал просто по дистанциям, ближе дальше. Сегодня больше буду времени уделять дальнему. Так. Задавшись. Что еще? Чуть-чуть затемнил прикормку. Была светлая, сейчас потемнее. Вот так, друзья, любители приходят начинают рвать спортсменов, чтобы понять. Сами виноваты спортсмены. Виноваты спортсмены. <связан> <связан> Нечего бухать по Нечего по вечерам. Выпендриваться. <связан> Я смотрю, сегодня вы коноплю решили добавить? Всегда добавляю. Настоящую воду всегда. Конопля, друзья, на стоячей воде. Так. Рыбка от нее усирается и хочет бежать по-новому. Что-то измените сегодня. Ну, ничего не буду менять. Состав прикормки оставлю прежний. Что именно? Ну, фиш-дрин там. А там. Караси, супербайк и все. Так. Живность тоже все оставлю. Ну, как бы просто. Вчера понял, что кормить надо. Одно место, а чуть в сторонке без кормушки ловить. То есть ловить, ловить не, не в пятне кормовом, а чуть рядышком, да? Да, да. да. Но я вижу, вы что нибудь не, не отчаитесь, это самое главное. Бодрячком. Правильно. Вот, друзья, вот вот посмотрите это. на Ростислава и делайте точно так же. Есть какие-то проблемы, моменты, нюансы? Ну, так это жизнь, елки-палки. Правильно? Мы будем же все мы. учимся, правильно? Что вы поняли по вчерашнему дню? Какие, может быть, были ошибки? И что сегодня вы хотите изменить в рыбалке? Ну, понял, что, к сожалению, рыбу на точку поставить не получается. Почему? По каким-то причинам. Ну, соседи либо... отбирают? Либо соседи, прессинг со стороны соседей, либо рыба еще не такая активная. Такое ощущение, что она просто ходит и не становится на точку. Uh -huh. Что сейчас, ну, буду пробовать немножко играться с наживкой. Червь мотыль на так. Вот. Но вчера мотель работал больше, да, больше Вчера работал мотель, работал, червь работал в виде ну, нарезки там, в прикормку. То uh -huh. есть животного Видимо, uh -huh. вот это будет. С этим мы будем работать сегодня. Понятно, а по прикормке меня что-то будет? Нет, прикормка тоже самая. По дальности заброса. Дистанция особо. Как вчера показала практика. Две дистанции примерно. Поэтому особо играться. Все ловят примерно на одной дистанции. Это что а вы... твои практически первые шаги как ну, спор... рыболов спортсмена правильно? Ну, то, ну, есть, завтра... то есть, то есть, когда ты станешь чемпионом э, мира по рыбной ловле и скажешь, что, друзья, вот я на YouTube канале все для клюва вырос как спортсмен, правильно? Да, да. Ну, вот. Действительно, первые соревнования вы снимали. Как? По-другому? Что по-другому? На дальней дистанции. Я вчера просидел полтора на ближней и ничего не поймал. Так. Потом на дальней весь вес и сделал за последний час. На дальней дистанции? Да. На ближней мелкая рыба не дает наживки даже опуститься на, на дно. А на дальней мелкой нету. ни уклейки, ни плотвы. Чисто карась? Чисто карась. То На сегодня будет, сегодня будет максимально дальняя дистанция, да? Ну, не максимально дальняя. 27 метров получается. На дне булыжники перед плитами где-то метра 3-4. И вот перед этими булыжниками метра... Не доходя до булыжников, да? Да, метра 4 тоже от них, чтобы я мог выдернуть рыбу вверх. Друзья, вот такой маленький секрет от Дима. Спасибо большое. Пожалуйста. Задача главная – выиграть зону. А задача минимум это обловить соседей. Ага. Хорошо, я понял. Ходит. Описанные условия, то есть как бы рыба после окончания, вот после финиша, если фи физически отобранная рыба у вот, соседа, она заходит в, учет, в зачет. Ага. Поэтому мы ли... не знали, что Олег будет да, Короче, Антону немножко не повезло, да? Чуть-чуть слабее. Антон, если что, я рядом с вами. Кричите. Я буду Я буду снимать. Антон, скажи, что будешь меня сегодня менять? в тактике. Да ничего не буду, все то же самое буду делать. Ну, Ни, ничего не понял, на самом деле, по вчерашнему. Ну, Всем но... кажется, что кто-то что-то понял, последние полтора часа начала клевать рыба, и каждый шукается и говорит, я, я, я наконец-то это... разобрался, под конец, последние полтора часа. Хорошо, ну... скажи, вот ты же не первый раз участвуешь уже в соревнованиях. Вот разница между первым и вторым днем. По идее, вы же тут накормили кучу рыбы. Да, она, по идее... день всегда больше, и погода, кроме того, лучше сегодня. Поэтому я думаю, что сегодня получше... Она, стала. по идее, все равно должна подойти сюда. Вот та рыба, которая не знала, что вы тут сидите... Ну, мы еще позавчера от -то. тренировались, тоже накормили. Почти все сектора были заняты, очень много народу было. Поэтому вчера... Тоже. Это не Привычу сыграло не роль, да, и позавчера как-то... Может, кроме того, интенсивность все равно во время тура больше. И как-то так складывается по годам, что во второй день веса больше. Много было сходов, много было упущенной рыбы. То есть увеличить будете крючок или будете менять какую то Нет, другой? будем мы менять тактику ловли. Не будем скоростной ловли ловить, будем так. выматывать. Угу. Помягче, да? Более ну. мягко, да. Минимум удобств. Рыбаки, спортсмены, это такие люди, которым не нужно удобства. Это точно. Просто не мешать, дать отдохнуть, сосредоточиться буквально 5 минут, правильно? Да. Чтобы это выиграть самое чемпионат. Самое перегореть мандраж стартовый. Товарищ вот. Василий, ты мандраж старту перегорает? А, а, да, вы, вот и сейчас. И... Или загорает. Да, солнце выйдет, почему-то загорает. Друзья, сейчас проводится проверка прикормки. Кашка в порядке. А где ботылики, смотри. Ну вот коробки. Да? Открыть. Я считаю, там пару человек просто смогло ее остановить, когда она ходила вдоль дамбы, а не более того. То есть, как бы остальные, ну как бы вот с края она заходила, с мелководья, поэтому с край умудрился остановить и много наловил. А дальше, в принципе, кто как смог немножко задержать. Ну, опять же, соседи помогают, чтобы она не задерживалась у вас, и все, то есть, как, бы, то есть, как бы ничего более. То есть на прикормку она не реагирует, потому что температура воды еще не высокая, Поэтому она не кушает еще так активно. Сильно мало рыбы, и из-за каждого карася приходится бороться. друг с другом бороться. Да, чуть ли не физически. Слав, доброе утро. Расскажи, что сегодня будет меняться у тебя? Что вчера ты понял, что нужно поменять, чтобы сегодня быть лучшим? Ничего, честно говоря, не понял. Поэтому буду в ходе выяснять. Вчера как-то рыбалка не сложилась. Поэтому, поэтому будем сейчас в туре что-то пробовать, менять дистанции, может быть, менять наживку, потому что я вчера ловил на червя постоянно. Выяснилось, что 90% ловили на мотыля, но у меня что-то вчера не получилось с мотылем. Ну, попробуем сегодня, может что-то изменится, может сектор тут другой будет, может рыбалка, ну другая рыбалка однозначно будет, потому что погода другая. Посмотрим. Ну, лучше погода, правильно? Э -э, ну, давление. я думаю, да, все-таки в вчерашней дождь и такое вот давление, это, оно не сильно способствовало хорошей рыбалке, но не менее, кто умеет ловить, вчера наловил. Скажи, пожалуйста, по дальности заброса, по прикормке что менять будешь? Прикормка та же, дальность буду пробовать. Ну, ее просто физически нет. То есть, вот мы вчера ловили, ее было настолько мало, что мы там... То есть, там... Один сектор ловит 2-3 карася подряд, сосед потом перетягивает, сосед ждет, пока к нему эта мелкая стайка подошла. Она там, ты, ты поймал пару подряд, потом сосед опять перетянул, он поймал пару подряд. То есть мы привыкли, что здесь она просто стоит стеной, и вот важна скорость и техника. А ее сейчас просто физически столько нету. И плюс он с каждым годом становится крупнее, аккуратней. И, ну, тут уже, тут, это, это уже дело техники, вопрос такой, приспособиться, но вот чисто его физическое наличие, это сейчас на первый ну, план по выходит. По идее, он сейчас, вы же его кормили один день, второй день на тренировках, а, э, вчера первый день, да, третий день, безусловно, то есть он это, должен это, подойти. Это, это роль, э, роль играет, просто потому что за вчера, там, по, по, по, ну, там, да. В среднем 10 литров каждый спортсмен выкинул. Сколько? 40 спортсменов. 400 литров прикормки. Примерно на одну дистанцию. Естественно, она подойдет, я будет чуть больше. Ловы будет больше. Ну, да. да Это так, повлияет? Так и будет. А, да, это повлияет на, на, на общую улов. То есть, но, получается, нет смысла кидать дальше. Вот некоторые нет. спортсмены хотят ловить дальше. но это попытка упереться в бонус. Вот здесь есть карв здесь есть амур довольно крупный. Но ну, это чаще всего та тактика проигрышная. Uh -huh. Ну, под, потому что э, это лотерея, ну, тут, вот такую крупную рыбу кормить нужно долго, то есть какие-то долгие длинные сессии, суточные, ну вот как, да, как карповая тема. То есть вероятность того, что ты за 5 часов накормишь так, что тебе подойдет вот реально больших, классных, несколько бонусов, да, там, там 3, 5. Я сейчас попробую еще вытащить на тонкий полоток. Естественно, поводок. естественно, как бы. Нет, ну, вот, вот при такой рыбалке можно утолщиться, как бы, и, ну, это будет, это уже такое второстепенно. Ты попробуй за 5 часов накормить так, чтобы тебе столько бонусов подошло, это очень сложно. Это будет лотерея, и чаще всего это проигрышная тактика. То есть ну, фидер как бы это рыбалка о том, что ловить надо то, что ловится, как бы. И скоростная рыбалка, да? А, да. Или все таки в секрет в прикормке? Да нет. Нет. Нет? Ну, нет? Могу сказать, что да, пусть там кто-то приготовит ее, там, комбинирует, но дело не в ней. Если бы так было просто, то все бы там, кто дороже купил, да, маракуй там за 300 гривен килограмм или 400, насколько стоит, 40, тот бы выигрывал. Ага. Тут многие ребята ловят на бюджетные прикормки нормально. Ну, расскажите, вчера как у вас прошла сессия? Плохо. Девятый. Девятый? Да, да. Ну, да. в серединке? Да, в серединке. Чуть, чуть ну, выше, выше серединки? Не хватило пять рыб, 6, чтобы подняться до пятого. Ага. Ну, пять-шесть рыб не хватило. Да, так, так, вот. так да. сегодня что-то будете менять? Нет, надо улучшать буду вчерашний результат, потому Каким что... Каким образом? Ну, реализация поклёвок, потому что именно вчера была слабая реализация, но и был сходы вот эти по дороге. Получается, сливалась по дороге рыба. Буду чуть-чуть... Менять вот. крючок? Нет, крючок оставлю тоже, просто буду лесочкой ловить. Леска, она мягче, а -а -а. чем шнур. То да. есть вы поменяли, да. поставили леску? Да, да, да, да. Ну, шнур останется, потому что если будут осторожные поклёвки, то на шнуре. Но когда будет активная когда надо темповать, перехожу на леску, mm -hmm. чтобы быстрее выматывать рыбу. Понятно. То есть, и получается, она тянется, и поэтому... Да, да, и она не обрывается. Не обрывает. Нету сходу. Потому что крючок, крючок нормально сечется, все. Крючок подобран, длина полотка подобрана. Вот это вот именно шнур. Потому что фидер, да, фидергам он не растягивается, как люди думают, он просто де, работает как отвод, чтобы не путался, а штекерная резина она всплывает и перекручивается, она не, не подошла, может какая-то была бы тонущая или размер подобрать тогда можно, но у меня не получилось и я его сразу убрал. Вот, друзья, да, Вы да. поняли? Почему спортсмены переходят на леску, чтобы уменьшить количество Сходы, сходов да, рыбы? Да, да. Вот Потому так. что он идет, дергается и разрывает руку. И... Понятно, но, но все равно получается утолщается. Нет, но сейчас скажу. Он, он, смысл какой? Получается шнур жесткий. Да. Он идет по дороге 3-4, делает рывка, обгоняет, выплевывает крючок. Потому что шнуром на глиссеры выходишь, просто рвешь его. Uh -huh. Тогда ставят толстый крючок, uh -huh. чтобы не резать. Да, да, да. да. Вот. Но толстый крючок, бывает, когда хорошо, когда активно. А когда бывает неактивно, надо, чтобы было вот это вот падение, подача была. Uh -huh. вот. тон -тон, тонкий крючок, тон -тон, маленький, тонкий. Да, толстый, он бух упал камнем и все. А тут именно надо делать вот это вот падение. Uh -huh. -э -э подачу, подачу. Вот той, кто добивается подачи, кто берет рыбу. Друзья, вот посмотрите, это наш молдавский спортсмен Дмитрий Лаур. Здравствуй, Дима. Здравствуйте. Ну тебе сегодня вообще везет. Во-первых, ты вчера второе место занял в группе, да? да? да. А сегодня на краю, там где да. вчерашний вчера спортсмен 14. сделал 14 килограмм. Так? Да, да. То есть фарт просто есть, сегодня да. твой. Да. То есть сегодня ты должен быть чемпионами, правильно понимаю? Думаем. Посмотрим еще. До вечера еще есть. <смех> Покажет время. Так. Ну, ты знаешь, на какой дистанции ловить? Я? Да. Да, уже все. Сейчас закорм будет. Закорм? Да. Что будешь менять? Не, не буду ничего менять. То же самое, как вчера. А, буду менять и дистанцию. Чуть одну дальше чуть-чуть. Чуть дальше, да? Да. Я смотрю, у тебя кормушка закрытая, да? Да-да. Да, закрытая. А почему именно такая? Чтобы корм не разблял, чтобы на дно, чтобы не, не собирал там уклю, платфу, чтобы именно карася. Дали старт на закорм, то есть 10 минут времени для закорма. И после этого будет сигнал на начало второго тура чемпионата. На соседи друг на друга смотрят, на какой дальность силы видят. Лавят, ага, одинаковая дальность, 22-25 метров. Небольшой передых, вытрушивание кормушки и выматывание. У Виктора сначала начинается светлой прикормкой, там у него рядышком и потемнее. Но прикармливает он светлый. У всех хорошее приподнятое настроение. Начало второго тура. Прикармливание. Все кормят активно 10 минут дается на прикормку точек своих карасик хорошенький трактандик Увидели, да? Нет, это, это талисман-тренер. <пл�ит> да? <плит> Он все равно как сильно поднимает руки высоко. Карасик есть у него, хорошенький. Сырюшка, для чего руки поднимать вверх? А, потому что у меня там такая гряда камней и оборвал уже очень много рыбы, пытаюсь ее как бы поднять. Ага. Антон довольно-таки далеко кидает. Я смотрю, что у него дальняя заброса практически одна из самых дальних среди всех. Он понял, что нужно никому не мешать и чтобы ему никто не мешал да. на той дальности. Знаю одного рыбака, вот Олег сидит. Вот он не парится вообще, я вам скажу. По большому счету. Вот даже посмотрите, у всех по 4, по 5 удилищ дополнительных. Все на разные там длины, разные там для разных там моментов и нюансов. Он сидит одно удилище в руках и одно удилище на подставке. Все. Опа. О. Слишком сезонно, друзья, окунь, это ж надо, плотно встал на точку окунь. О, хороший, выгодишь, мелкий. На телечка, друзья. Кто-то на пары сидит ловит, да? Да, кто нашел. Костя, как у Вас в течение часа-полтора удалось на точку поставить карася? Ну, в принципе, да. В принципе, рыба есть, но такая активнее, пассивнее меняется. Иногда прям хорошие серии. Иногда есть какие-то провалы, нужно подождать. Прям, конечно, ажиотажа серьезного нету, который может здесь, в принципе, быть. Но в целом, подлавливаю. Друзья, ну, смотрите, ловится локунь. Вы поняли? Андрей, а на что поймался? На черве. Ага, понял. Добрый день, Владимир. Добрый день, Александр. Расскажите, пожалуйста, вот что должен добиться рыбак, ну, что, что он добьется, если он займет призовые места на этом ну, чемпионате? Это один из этапов отборов на чемпионат Украины на следующий год уже, на 2020. По этапам наших чемпионатов и Кубка в области будет. Люди ехать на чемпионат Украины уже. Выкинули 400 литров прикормки. Рыбу должны были собрать, посмотрим, что покажет сегодняшний день по результатам. Осталось пару минут буквально. Финиш! Финиш! Можно Все, снимать? конец да, турнира. Потом. Так, друзья, начинается взвешивание. Первый у нас это Лаур Дмитрий, Молдова, на самом лучшем месте. 7:015 7 килограмм 15 грамм третий у нас залезняк сергей смотрим его улов 995 так, все четко так, борис кирвас вот он смотрим 4680 6260 6 260 660 валишевская светлана. светлана 5 290 Садковский Денис. А девять, да? Так, шум восемьсот пять. не Четыре сто двадцать. Четыре сто двадцать Максим. Левицкий, Николай, четыре, четыре, пятьдесят, да? Ноль пятьдесят. Сектор 13 10660 красавчик ровно порывом 260, молодец. 7635.635. 635 где-то Ну, в общем-то, интересный водоем с точки зрения, он нестабильный. То есть в этом его и прелесть, да? Ну да, ключики надо искать постоянно надо искать ключик взял, чтобы вы понимали раз, На спасибо, первый спасибо. час я словил там пару-тройку карасей да, да. А, да. потом да. уже немножко да, лучше да. лучше а потом да. опять да. провалы да. то есть вот ну, как-то не смог да. справиться да. с провалом да. ну, ты понимаешь вот видишь что краи работают лучше как почему всегда? на любого на любых соревнованиях краи работают лучше Слева и справа забирать. Слева рыбу. и справа рыба уху, подходит. Хорошо, а что нельзя было кидать, например, дальше? Так кидали, кто куда кидал. Но рыба не идет, оттуда, она идет оттуда. Mm. Ну такая, как бы крупная, туда там можно было сидеть. Но никто крупную не ловил. То что у нас был участник по затом году, который просидел две пачки севочек, прощелкал за два за два дня и ничего не словил. Искал крупную рыбу, да? Да, Короче, играл в лотерею, да? да. Как вы добились таких э, серьезных результатов? 5 410 все-таки везде 4, а у вас 5 Это как это? Ну, вот рядом тоже по пятерке. Да? Ростика сейчас спрошу. 3 подряд. Ну, видимо, сработала стратегия, которую я... Вот вы обещали рассказать про нее? Не, не обещал. как это? Перед началом тура... Упорно живое... Добавление живого составляющего в корм, так. червь, молотый опарыш, угу. в основном, вот и ловли на червя, то есть мотыль не сработал, хотя я на него ставку делал, опарыш вообще не работал, то есть в принципе только червь. Старался улучшать что? Наживки больше давал, старался резать ее туда очень много, ну, мотыль тоже помог, но не совсем, все равно что было не то. А так вам ну, рыба есть, Иди, гуляй. Претензий никаких Претензий не было? никому не было, ни к судьям, Нельзя, ни к вот участникам. Вот Все, ко отдыхали кормально. в течение тура Палатка. Сколько было хвостов? Ровно в два раза больше, чем вчера. О, так это супер. Тактику поменял и вес в два раза больше. Вот такие караськи у меня. Кося, Оттуда? давай, рассказывайте. Как у вас сегодня? У нас отлично. Взяли две единички со славиком сегодня. Красавцы. Да. Вот рыбку давайте покажу пока есть. И сколько, сколько у вас килограмм? Ну, у меня чем Больше, чем на три килограмма, больше разрыва второго места. Для зоны это очень хорошо. Но, к сожалению, вчера мы со славой немного не дотянули Но сегодня же, есть, громко хлопнули двери. Сейчас посмотрим, что с этого выйдет по результатам. Друзья, мы все время поражает с кости то, что вот он умеет сделать правильные выводы, и на следующий день у него получается первое место. Вот так уже было мне первый раз на соревнованиях. Да, мы такие. Так что все хорошо. А. Не зря стараюсь. Хотя, как не зря, Ой, я так хотел этого карася повезти, он так классно клюет, мне уже даже на те соревнования, так классно карась клюет, сидишь, все, кайф, погода хорошая собрались сейчас будем уху есть так что ребят приезжайте ловите рыбу а еще лучше приезжайте к нам на соревнования так надо еще федерация рыболовного спорта Воспечатала программу соревнований. А Друзья, посмотрите, как я спортсмены убирают за собой мусор, чтобы вы понимали. Вася! А, Приви, пожалуйста. диплом, да, Михаил? Смотрите. Нету? Нет? Нет? Ну как Нет. будет скажешь, тут. Скажу, я скажу, вы поняли? Здесь мусор все убирается. А потом шатер я уже заберу. там сам. Это там, Где -то там. То есть, Это говорит о том, что рыбаки с порядочные люди. За собой Очень порядок. порядочные. Все за собой убираем. Даже ран... если да. не будем убирать, будем вот так висеть. Где? победить Конец. Друзья, тут даже уха есть, елки-палки. Команда механики, миллионов Станислав, Залезняк, Сергей, 30 баллов, но с большим весом, около 4 килограмм. Четвертое место, команда Golden Team, Даниленко, Виктор, Головня, Роман, 25 баллов. Так, теперь третье место заняла команда Дача Фидер Тим, Кишинев, Лепедадо, Моисей, Лаур, Питер. Ну и, чтоб грустно не ехать. Второе да, место. Команда Рыбацкий рай. Вичинка, Константин, 4 часа. Барабанная дробь. Первое место в командном зачете. Команда Одесса, Белоус, Алексей, Иваницкий Виталий. Ну что, ребята, стабильно. Молодцы! Да. Капитану капитан последний уходит с корабля. <силот> так, прямой. Потом... Ильппо, тоже им туда Потом... <свят> не... слайдик, а потом... Переходим к личному зачету Десятое место Предальный Сергей Сумма мест 11 Вес 11,675 Девятое место Чеботарев Дмитрий Сумма мест 11 Вес 12,625 Восьмое место да. Даниленко Виктор сумма мест 11 вес 14 седьмое место лепидату моисей сумма мест 9 с половиной 13 180 шестое место лаур дмитрий сумма мест 9 вес 14 килограмм 455 грамм так пятое место грищенко константин сумма мест 6 вес 15 230 четвертое место Залезняк, Сергей. Сумма мест 6, но вес больше 16755. Третье место. Щерба Вячеслав. Сумма мест 6, с большим весом 17350. 350. Ура! Слава, поздравляю. От мебельной студии табурет. От <свят> в общем, пакетик уставил. Спасибо. Так, и что еще? Бутылочку тебе <свят> еще? Давай еще одну бутылочку. И бутылочку слава Чтоб ты веселый <свят> Второе место. А, вот это во всем Сумма мест. 4 балла. Вес 17285. Белоус, Алексей. Первое место Лично в личном зачете Сейчас. занял Иваницкий Виталий, сумма мест 4, вес 19,395. Ну, С, стабильность. Красавчик. Так, давай тебе. Да, да, да. Давай сюда. Витя. Можно в автопрессию? А я с буду... А я с тобой буду... А я с тобой тоже... А ты А ты с